Я не удивлена в произошедшем, потому что такая херня могла случиться только с ней. Я прошу сейчас всех, кто младше 18 лет, просто отойти от экрана, ребят. Это не <с шутки. Хочешь, я, знаешь, такой вот сюрприз сделаю? Вот реально, вот, знаешь, это не на Вот сюрприз за сюрприз? Айфон новый? Вот серьезно, хочешь, да? Ну, сюрприз. Пожалуйста, попы, просто закрой глаза. Закрой глаза, отвернись, я пока достану. Какое что достану? Ёбанка! Дошад! штаны-то лопнули? шла так почти всю дорогу. Я думаю, что это был за треск?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 это что, ж... <смех> желтый автобус? <смех> Боже. Откуда вы взялись? Опа, опа, опа, охранник, охранник, охранник идет. Какой-то затор на дороге сы... <смех> что? <смех> что происходит? Что происходит? Что происходит? Боже мой, не трогайте их. <laughs> Зачем это сделать? Что говорить? По порядку. Кто за кем шел? Сначала был Сталин. Так. После Сталина был э, Ленин. Так. Ульянов. Он родился 22 апреля. Ульянов, Ленин. Да. После так. Ленина был Брежнев. Так. После Брежнева был э, Ельцин. Так. О, нет. А, да, нет. Да. Брежнев, потом Ельцин. Ну, Ельца подбернил Путин, а потом Путин. Потом а, Путин. Президент. Так, а Черномордин был там, нет? Кто? Черномордин. Был, только я не знаю про Кто? него. А, а Кто? Не знаю. Антропов? Не, не надо мне такие фамилии задавать. Но нет. ты, вот правильно я понимаю, что Сталин выдвинул Ленина? Да. То есть Сталин нет, выдвинул нет, Ленина. Нет, ну, да, Ленин, Лени... а Ленин да. участвовал в Великой Отечественной войне? Кем а, он был? Ленин... Танкистом или ПО? Да, нет. Ну, он же Но, после Сталина. Война был. была при Сталине. Да, а потом был Ленин. Да. Соедини, пожалуйста, на Юр, заняты, не верни, пожалуйста, по мне. Сейчас я вернусь. Да подожди. А... А... И что? С Лениным? Он же, а? получается, после Сталина воевал. То есть в Великую Отечественную войну а, выиграл Ленин. Ты вернулся? Получается, да. Вернулся? Получается, да. То есть он был на фронтах Второй мировой войны в войне с немцами. А где он служил? В каких войсках? На каком фронте? Первом белорусском, первом украинском. Не помнишь? Нет, я не знаю. Сталинград отставил. Нет. Ну, подумай, ладно-ка? Да. Павильон поплыл. Это пиздос. Здравствуйте. Здрасте. Я Оля Бузова. Классно. Но... Хорошо утром на природе. Лагерь у нас тут. Костерок. Вот. Все отлично у нас. Кроме вот этого. Мой сыночка захотел чайка. И заглядывает пустая. Полочка, только одно кофе. Вот, я, сыночке говорю: Сыночка, вот, пожалуйста, такой чай, такой чай, такой чай, такой чай. Это уже у нас четыре. Вот пятая коробочка. А вот это вот шестая коробочка. А вот это вот седьмая коробочка, а вот восьмая коробочка. А вот это вот девятая, а это вот десятая, одиннадцатая лимонный микс, а вот двенадцатая, а это тринадцатая, а это четырнадцатая, а это пятнадцатая, а вот это вот шестнадцатая. И что, ёб твою мать, нету чая? Может уже хотя бы постель уберешь? Как стало еще конь не валялся Пялишься Мама, не мешай, я же блогер Хуёгер Ну, в общем, встречаются три пенсионера. Так, началось. Как дела у тебя, Петрович? Он говорит, нормально, хорошо ночью сплю, в шесть просыпаюсь. В 7 говорит, вот не могу в туалет сходить, пописать. Вот хожу к уроку. Ну, а ты как, Михалыч? А я, говорит, нормально, крепко, говорит, сплю. Вот просыпаюсь в шесть, в семь, говорит, прям пописываю, прям как... Прям как конь. С пулемета, да? да, а 8, говорит, вот пока к проктову ухожу. Ну а ты как, Семенович? Я, <с говорит, <с ребят, сплю, говорит, сплю крепко. Прям конкретно. Писаю в 7, как конь. Какую 8. Блять, только просыпаюсь в 9. Ребят, давайте, чтобы у нас был всегда крепкий сон. И чтобы мы вовремя просыпались. Поставь мне эту песенку еще раз, а? Я ее так любила в детстве. Вот пиво вот пиво под конец корпоратива, под восточные мотивы выполняем нормативы. Вот копиво, вот водка... -пиво, водка -пиво. Это Россия. Это Корея. А, Ну-ка. С полоборота, ты смотри. Отлично! Красиво не надо, ну, это для женщин, те, которые снимают по ютюбе. Им не надо краситься, не надо ничего такого, потому что будут в чате писать, фу, это некрасиво и так далее. Это, это уже не модно почти. Это только красится куда-то там, это, там, где только приличные люди, только там. Краситься. А в ютубе А в ютубе не надо краситься. Это, это вообще бессмысленно. И так и так женщины красивые. Хватает только, чтобы немного волосы с, скошены были. И, и, и это все. Ну еще расчесаны, это все. Это максимум. Понятно. Больше никак. Ну можно быть в домашней одежде и не в домашней. В да. разной. Хорошо, спасибо.